здравствуйте подписчики моего канала сегодня по просьбе трудящихся с форум хаоса хочу показать как у меня работает но ну, обогревает всю неделю дом у меня двухтарифный счетчик вот хочу вам показать как у меня эта система сделана так меня спрашивали как у меня обогревается дом зимой когда но ну, всю неделю так как у меня водопровод я поставил эколайн вот это вот эколайн с терморегулятором с родным с терморегулятором выставлен на 5 градусов то чтобы вода не замерзала а вот этот эколайн вот, на 2 киловатта тот на 800 ватт а вот это вот на 2 киловатта эколайн он у меня подключен через так как у меня стоит двухтарифный счетчик, ночью у меня рубль 60, то подключен вот у него система. Здесь недельное реле, которое включает с понедельника по пятницу, с 11 до 7 включает все это дело. Здесь вот у меня стоит диф-автомат, автоматик управление 1 ампер стоит магнитный пускатель который запускает вот эту вот розетку запускает на окне включены к ней вот датчик температуры стоит вот сименска Рылюха стоит выставил я ее на 15 20 градусов не больше и плюс еще в пятницу с 12 часов он включается на обогрев. Чтобы я пришел, у меня здесь градусов 15-20 было. Вот, в принципе. Так как сейчас температура выше 20-15-20, он не включится. он еще и не включен ну, вот он, в принципе включился Но автомат так как выше он не включился конечно можно попробовать его крутануть температура получается выше включился начинает нагревать вот еще раз на обогрев включился ну вот как-то так вот еще раз и два 2 киловатта и вот такое вот управление этим Аколайном Чтобы он не постоянно работал, а работал именно в нужное время в нужное время, когда у меня руб 60 электроэнергия стоит. И обогревал перед приходом. Вот, прихожу, в принципе, здесь градусов. На кухне градусов 15-20, в зависимости какой поставлю. А в доме где-то градусов 10-8. Вот такие.